10 декабря 2017 года на востоке Чехии в городе Острава жители проснулись в 4 часа утра от покачивания кроватей. В стране было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 баллов, которое является достаточно редким явлением для страны в этой области. И повторяются толчки земной коры схожей силы раз в несколько десятилетий. Сведения о повреждениях не поступали. Евросредиземноморский сейсмический центр Спустя время определил величину земного толчка в 3,2 балла, а глубина увеличилась с 5 километров до 12 километров. Эпицентр находился рядом с городом Глучин, который расположен между городами Опова и Острава. Сейсмическая зона вранча, расположенная на разломе южных в Румынии и восточных в Украине Карпат. Зона малоизучена, но является уникальной. Так как в ней происходят глубокофокусные землетрясения на глубине от 80 до 190 км, сильные толчки от которых фиксируются на территории от Греции до Финляндии. Начиная с 1107 года и до 20 столетия в зоне вранча было зафиксировано 60 землетрясений магнитудой 7-8 баллов. За 20 столетие было зафиксировано 30 землетрясений магнитудой 6,5-8 баллов. Наиболее сильные земные толчки. Наблюдались в 1738 году, в 1790 году, в 1887 году, в 1908 году, в 1934 году, в 1940 году, в 1977 году, в 1981 году, в 1986 году, в 1990 году. Землетрясения приводили к разрушениям и повреждениям на большой территории в разных странах. Стоит отметить, что каждый год из зоны Вранче исходят сотни землетрясений, в которых просматривается цикличность. Анализ происходящих земных толчков показывает, что каждые 30 лет в этой зоне фиксируются максимальные магнитуды сотрясений. Беларусь, северная часть Болгарии, восточная часть Венгрии, Молдова, Сербия и юго-западная часть Украины – это территории, на которых магнитуда землетрясений может достигать 8 баллов по 12-бальной системе. Резкое усиление сейсмической активности и появление геотермальных аномалий с осени 2013 года, по мнению специалистов, являются предвестниками разрушительных землетрясений, которые могут произойти в любой момент. В последние три года наблюдается нарастающая активность в зоне Вранча. Это говорит о том, что в любой момент может произойти землетрясение с максимальной магнитудой для данного региона – восьнебальное. А вот ответить на вопрос, когда именно это произойдет –